Приветствую тех, кому интересен заработок в интернете, вы смотрите канал обзоры и тестирование, меня зовут Андроник и в этом видео я продолжу свой рассказ о том, как правильно зарегистрироваться и начать зарабатывать в проекте Автоматик Мэйни Машин, который официально будет запущен в первую неделю этого августа. Если вы еще не знакомы с проектом и не смотрели первую часть видео, рекомендую прямо сейчас поставить на паузу, заглянуть в описание к ролику и ознакомиться с идеей проекта, понять, подходит ли она вам. Если вы уже смотрели первое видео и уже в теме, прямо сейчас мы продолжаем. Поехали! Пожалуй, в первую очередь я начну с тех моментов, которые нужно выполнить еще до этапа регистрации. Итак, сразу хочу отметить, что для участия в проекте вам потребуется иметь электронную почту, желательно использовать почту Gmail, если у вас ее еще нету, потому что в процессе регистрации именно на эту почту вам придет ссылка на активацию личного кабинета. Иногда эта ссылка также может попасть в папку «Спам», поэтому после регистрации обязательно проверите получение этой ссылки для активации также в папке «Спам». Следующий момент, который нужно учитывать для заработка в проекте Automatic Money Машин» это то, что в этом проекте планируется использовать целых 5 платежных систем и также планируется получение подарков денежных переводов, точнее от других участников, на все эти платежные системы. Поэтому перед регистрацией убедительная просьба зарегистрироваться во всех 5 платежных системах. Это такие распространенные платежные системы, как Perfect Money. NixMoney, Okpay, MeraPay и Payer. А если у вас а, еще нет ни одной из этих платежных систем, срочно регистрируйтесь, выбирайте ту платежную систему, которую вы будете использовать по умолчанию ту, которая удобна именно для вас. А, например, для меня это будет платежная система Perfect Money. А для того чтобы начать активно а, участвовать в проекте, то есть а, покупать места в матрице, вам необходимо будет пополнить счет в этой платежной системе с помощью специальных обменных пунктов. Например, я пользуюсь мониторингом подбора обменных пунктов, который называется BestChange. Здесь вы можете подобрать нужные обменники, которые позволят вам завести реальные деньги на виртуальный кошелек в выбранной вами платежной системе. Например, для того, чтобы пополнить Счет в Perfect Money, со счета в Сбербанке выбираем Сбербанк, выбираем Perfect Money и видим, какие сервисы нам помогают произвести этот обмен и по какому курсу. Сервис BestChange позволяет довольно-таки быстро выбирать самые оптимальные курсы обмена и с выгодой для себя осуществлять обмен электронной валюты. Точно таким же способом впоследствии вы сможете вывести виртуальные деньги на свой реальный счет в банке, тот, который вы укажете. Все ссылки на эти платежные системы, а также на обменный пункт будут указаны также под этим видео. Как я уже говорил, проект будет запущен в первую неделю августа, сейчас проводятся все подготовительные работы, также производится отладка личного кабинета, поскольку мне удалось зарегистрироваться и завести большую часть своей команды в тот момент, когда уже работал личный кабинет. И сейчас я ознакомлю вас коротко с теми пунктами, которые здесь есть. Первое, что необходимо сделать после регистрации, это отредактировать свой личный профиль, в котором у вас необходимо указать те кошельки платежных систем, которых вы, которые вы зарегистрировали. Обязательно нужно указать полные свои контактные данные, имя, фамилию, контактный телефон, скайп, по желанию, дату рождения, страну и город. Также желательно указывать страницу ВКонтакте, страницу в Фейсбуке. Для того, чтобы их указать, достаточно просто скопировать скопировать ссылки из верхней строки адреса в браузере и вставить их в соответствующее поле в личном кабинете. Обязательно проверьте, что все ваши кошельки введены корректно. Обязательно укажите ту платежную систему, которую будете использовать по умолчанию, после чего вводите тот же самый пароль, который указывали при регистрации и сохраняйте введенные данные после нажатия кнопки «Далее». Как только регистрация будет доступна, вы сможете зарегистрироваться по ссылке по этим видео. Ссылка регистрации сразу ведет на регистрационную форму, которую необходимо заполнить. После того, как проект будет официально запущен, я запишу еще более подробную отдельную инструкцию по тому, как собственно, заводить деньги в проект, как покупать места в матрице и как выводить прибыль. Надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Почаще проверяем возможность регистрации по ссылкам внизу, участвуем и зарабатываем, либо наблюдаем и сопереживаем. Всем удачного заработка, успехов в делах, с вами был Андроник, пока!